Итак, дамы и господа, первая карта сегодняшнего игрового вечера. Матч группового этапа группы Б если быть э, более точным. Групповое насилие против новых патриотов. Э, новые патриоты начинают в атаке, обороняться будут групповое насилие. Ну и с вами, как обычно, Александр Наев-Смирнов. Желаю вам всем приятного просмотра. Атака, они же новые патриоты, выбегают на точку А, моментально падает на девятки игрок с ником Айс, и бомба уже устанавливается, и более того, уже установлена. На этой самой точке Кэрриган забирает Дениса А следом за ним падает 21 Маусик Ермак Зор дает ответный минус Но Тру разваливает два кабинета с USP Слотбой остается последним Забирает Тру Есть информация по девятке Перестрелка с Давидосом И Давидос неожиданно, дорогие друзья, погибает Слотбой Трипл килл и благодаря, в частности, его стараниям, этот раунд все-таки остается за коллективом. Новые патриоты размены, конечно, пытались э, навязывать своим оппонентам э, игроки команды групповое насилие. Но что-то немножечко не легло и немножко не повезло. Ну и плюс там еще был у нас вылет. Э, ну, собственно, как вы понимаете, Керриган, Керриган, да, это и есть как бы бот, это вылетевший пятый игрок команды. Групповое насилие. Два в два. Очередные размены на точке А. Тру удается выжить, но правда ненадолго. И далее, в общем-то, раунд очень быстро остается за коллективом Новые Патриоты. Сегодня как вас с ребятами не познакомлю. Так вот, слотбойер Макзорт, Маусик, Кесон и Денис Природа играют за команду new Патриотс. За команду Групповое насилие сегодня выступают true Айс, sonic Медик и... Давидос, Ну, собственно говоря, Соник — это тот самый а, вылетевший игрок, который не принимал участия в первых двух раундах. Так вот получилось. Ну, так вышло, что сказать. Кисон, минус true, и в сайт, в общем-то, опять же, на точку А. Беспроблемно, как я считаю, забегают игроки коллектива New Patriots, Айс и Давидос остаются вдвоем против трех оппонентов, которые, опять же, уже заплентили бомбу на точке А. Пока все весьма и весьма складывается Не шибко уж и хорошо для группового насилия Даже невзирая на сильную сторону Реализовать эту сильную сторону нормально Пока не получается С лутбой С дробовиком на перевес убивает Давидаса. Но в это же время теряется тиммейт с ником Ну 8 хп остается у Айса Замечательный десант ну и здесь, конечно же, дробовик добьет восьми соперника, что бы при этом восьми соперник не делал. Ну, потому что даже маленькая залетевшая тробинка в соперника, в общем-то, лишит его жизни. 3-0. А был, так сказать, шанс попробовать затащить предыдущий раунд. Наверное, в какой-то степени отсутствие этого... Простите, отсутствие адекватного подхода к... Тому самому ретейку То есть это прыжок с девятки Как вот, например, сейчас Тру на 32 хп э, Прошу прощения, на 42 хп спрыгивает Ну, сами все видите, короче говоря чем мне вам здесь объяснять? Соник дабл килл, но при этом на каждый э, Минус от игрока обороны Чуть ли не два минуса от игроков атаки Пока слишком уверенная игра И я бы, наверное, даже сказал... Сложно найти момент, за который игроки команды группового насилия могли бы зацепиться за вот прошедшие 4 раунда. То есть эти раунды действительно поистине в одну калитку. Был, конечно, опять же повторюсь, момент, когда э, Айс э, мог перестрелять слот боя, у которого был дробовик, но там неудачный десант. Может быть, это ошибочка. Ну, в плане того, что, может, игрок и не хотел спрыгивать но в него попали. Тру забирает Маусика, Слот бой разменивается по Айсу, Соник с Денисом также размениваются и сохраняется равенство, после которого... Ой-ой-ой-ой! Равенство-то расходится вообще непонятно куда. Труп забирает Кессон и это 5-0. Пока что, к сожалению, дамы и господа, это однокалиточный матч и это нужно признать. Всем привет, что я пропустил. Сардор, приветствую. Э, ну, фактически ничего не пропустили. Стрим идет хоть и 20 минут, но матч, который мы с вами смотрим сейчас, э, длится только 4 минуты. Поэтому ничего вы не пропустили. Джейди, здорово, бро, удачного стрима. Джейди, приветствую вас. Спасибо вам большое, вам приятного просмотра. Ну, вы сами видите, с какими девайсами играют патриоты. Это что-то с чем-то, это дробовики... Нормально. Маусик э, вовремя не успел остановиться. Совсем не успел остановиться. Но что самое интересное, смотрите, Денис стреляет в тиммейтов. Слотбой стреляет в тиммейтов. То есть тут, конечно, жесточайший фан. <laughs> Просто сверхфановая ситуация от команды New Patriots. Ребята, причем, вы видели? Человек с патриотом, ну, то есть маусик, да, просто бежал, жал и каким-то образом еще и на девятку дал хэдшот. Я не понимаю, как это получилось, но зато забавно и достаточно угарно смотрелось. Дробовик это сильно, он согласен, очень, очень. Сколько карт сегодня с Сегодня будет 4 игры, вот это первое. Ну, собственно, 4 карты. Маусик, минус по Давидусу, минус от слот боя Причем, кстати, игроки с нормальными девайсами никого не убивают А вот игроки с дробовиками и пулеметами Какие-то фраги делать все-таки умудряются Кесок! Соло против соперников, ну, конечно, позицию в сайде удержать здесь будет просто невозможно чисто технически. И мне вообще-то удивительно даже, что игроки команды групповое насилие почему-то не стали прошивать ящик, за которым находился оппонент. Ведь на секундочку можно было раунд э, достаточно быстро закончить и закончить его весьма-весьма с неплохим, э, так сказать, результатом. Ну, с точки зрения э, отсутствия шансов у игрока атаки. Потому что все-таки он мог выйти, ну, Кессон, да, мог выйти, поставить хэдшот одному, потом выйти с другой стороны, поставить хэдшот второму. И как результат на этом раунд заканчивался бы скорейш... по... скорейшим поражением для команды групповое насилие. Но этого не произошло, как, к счастью, ну, патриоты отдали раунд. Прикалываются, собственно, на что как, как говорится, за что боролись, на то и напоролись Это все прикольчики с дробовичками Что неудивительно Айс uh, uh, забирает кессона, это энтри фраг, и девайсов, как вы видите, в активе команды New Patriots не так уж и много Но есть при этом занятие железа, какое-то странное, непонятное лично для меня, но занятие все-таки присутствует Игроки обороны как-то безропотно достаточно отдают эту ключевую позицию на карте Да слот бой, просто не останавливаясь, бегает по карте ну и раздает хедшот из дигла достаточно красивые и эффектные. В свою очередь! Айс подхватывает двух соперников. Ну, была информация по слот боя, что он находился на точке А. И, соответственно, откуда его можно ждать? Ну, очевидно, наверное, все-таки, что с каналок. Но что-то Айсу, видимо, это не очень очевидно, и суть по всему именно из-за этого э, коллектив э, групповое насилие не сумели выбить. Хотя, как мне кажется, конечно, здесь раунд должен был выбиваться. Но то технические моменты, собственно говоря, не сильно-то уж заехал в э, те э, движения, которые должен был сейчас совершать игрок атаки. Э, ну, как бы не заехал игрок обороны в них. Ну что уж поделать? Так бывает, так складывается, не всегда приятно, но что поделать? Ну, в очередном раунде у нас прогрев э, железа. Слутбой минус медик. В паре с Кессоном и Маусиком они продавливают позицию под точкой Б. Естественно, теперь уже точку Б охранять попусту некому. Ну, Денис, природа, что-то я не понимаю вообще в каком направлении. Бежит, судя по всему, на девятку, где сейчас и находился Маусик. Ни хрена себе, Денис! Что это за хэдшот такой был? Просто через весь плент А с дробовика в голову. Какая жесть, боже мой. Но при этом уже бомба вовсю тикает на точке Б. Айс и Соник остаются в парике. Сон забирает Соника. У Айса один хп. И, само собой, опять же, здесь уже никаких ретейков быть не может. В принципе, на табло 8-1, дорогие друзья. Какая-то прям вакханалия. Первая половина выиграна командой New Patriots. В общем-то, находясь в слабой стороне, Патриоты смогли... Забрать себе победу. Ну, пока что рано, конечно, о чем-то говорить. Хотелось бы мне сказать. Но все-таки, положа руку на сердце при счете 8-1 в атаке, практически у меня нет, э, так скажем, мысли о том, как игроки атаки сейчас... Почему, вернее, игроки атаки должны начать отдавать раунды. Только если э, огромное количество приколов будет, так скажем... В их исполнении, ну, типа p 90 там дробовики и всякое вот такое Если это сильно затянется, тогда да, в перспективе может отдача каких-то раундов и произойдет Но если там будет 5 калашей, ну, все закончится достаточно грустно и быстро Тру забирает Дениса и, в общем, 4, прошу прощения, 3 в 2 у нас пока что Остаются, елки-палки, игроки обороны Но численный перевес быстро достаточно нивелируется стараниями слот боя 30 хп в его активе, дигл, перестрелка с медиком, все что нужно. Но Давидос э, подкрался на девятку, а почему-то вот Ермак не сильно пытался помочь своему товарищу по команде, чем, в общем-то, э, ну, помог ему сдать позицию медик вооруженный автоматом Калашникова уже на этот момент естественно перестреливает Ермака, который так долго ждал и так долго не дождался. В общем забавный опять же момент 8-2. 20 на 4 идет слот бой, это все что нужно знать пока что о статистике. Статистика на ваших экранах собственно. Все видно, все наглядно и все не очень красиво, опять же, если мы опираемся на игру команды Группомое Насилие. Но глобально все пока что не так уж и страшно, если мы увидим с вами, например, 8-7. Соник, даблкил, даблкил Кессона в размены. точка судя по всему, все-таки падает. Однако игроки атаки, кстати, с пистолетами, что забавно, Вроде бы 8-2, но с пистолетами тем не менее пушат какую-то точку, непонятно какую. Денис забирает бомбу и, видимо, этой точкой будет спот Б. Почти еще и в полете залетел килл, да, именно так, практически так. Кто у нас, я уже забыл. Денис, по-моему, да, десантировался у нас с девятки. О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о. ну Денчик что-то какой-то прям совсем злой на своих соперников. Вырубатель и уничтожитель Есть соперник сверху Денис моментально, конечно, его замечает и убивает Есть еще и информация по медику И визуальный контакт был даже с ним оформлен Ну, дымочек и можно сидеть дефать Единственный, конечно, неприятный нюанс Это отсутствие дефьюз китов Ну и куда мы, товарищ Денис, лезем На столь ранних таймингах Не совсем понятно Можно было еще смело посидеть Подождать второго дефьюза Можно было смело подождать три секунды Хотя бы даже Выйти и потом убить дефающего соперника. Ну, немножко, опять же, технически сыграно, чуть-чуть не совсем корректно. Ну, 8-3, опять же, елки-палки. Новые патриоты в атаке забрали победу в первой половине. Они, по сути, могут отдать еще 4 раунда сверху и сильно от этого не пострадать, потому что, ну, все-таки большая часть раундов останется за ними, как ни крути. Даст uh, играют. Сардор не совсем понял uh, это сообщение. Если это вопрос, то да, мы сегодня с вами увидим карту The Dust 2. Uh, если касаемо этой карты, то очевидно, что это карта The Nuk. Маусик погибает под натиском Давидоса. Бомба устанавливается, но успеет ли ее поставить слот бой? Успевает. Ну и еще и даже достаточно приятную для себя позицию успеет, вероятнее всего, занять. Тру. Грубейшая ошибка, в результате чего бой с одним холлспоинтом выживает. Его спасает Кессон! Ну, дорогие друзья, ну прям вот череда неудач за неудачами складывается у группового насилия. Все могло бы складываться куда более зрелищно, но эта зрелищность лишь, наверное, пыль в глаза. Кессон забирает Давидоса, и даже невзирая на то, что Давидос один минус успел сделать, конечно, в возможном ретейке... Говорить в данном контексте Было попросту даже бессмысленно На табло 9-3 Новые патриоты уверенно Продолжают э, свое шествие По сегодняшнему нюку. Ну, ой, Денис что то Денису не понравился его товарищ По команде с ником Маусик И Маусик отправился в следующий раунд Немножко досрочно Ну, это, так скажем, да, попытка, наверное Хоть как-то Боже мой, что делает слотбой? Но ну, это... Это слишком дерзко, слишком нагло Как, в общем-то, и действия Дениса Вот эти... Ну да, конечно Ну вот тут уж я точно не поверил бы в какие-то хедшоты Хотя 25 кп соперника все-таки снял Кисон Расстреливает каналки, видит спрыгнувшего соперника Ну, тут я не знаю, лично я бы, конечно, не стал бы идти дальше на точку Б Не очень много в этом, в общем-то, смысла Ну, Кисон Замечательные тайминги ловит Лучше таймингов поймать просто было, в принципе, нельзя Но ну, Ермак, конечно, такой не выиграет это однозначно 9-4 Так что, дамы и господа, вот такая вот ситуевинка сейчас намечается у новых патриотов Приколы в этом матче достигают чего-то вот такого прям, ну, экстраординарного Тробовики, пистолеты и все это не заканчивается с лотбой. Вот мне интересно, вообще хоть раз девайс-то покупал или только на дигле играет Но ну, 22 к 6, однако, настрелял за первую половину Какая-то, опять же, повторюсь, жесть сейчас творится. Если бы не было приколов, вдумайтесь бы, насколько ужасный был бы сейчас счет у команды групповой насилия. Слотбой. кстати, снова на дигле. Делает хедшот по Айсу и полетела флешка, под которую, естественно, сейчас будет попытка вылазки из желтого. Ну, такая себе, честно сказать, попытка. Попытка, конечно, не пытка, но очень большая потеря лайфбара Ермак Зорет. Перед смертью вешает ваншот в мейн, и Тру, естественно, находясь на шести, уже, конечно, дает размен. Слот бой вместе с Денисом остается вдвоем. Денис, кстати, дробовик сменил на П-90. Я считаю, что это чуть более, а, все-таки, вариативный девайс, да, потому что, ну, П-90, как минимум, с него можно зажать, и на дальней дистанции он определенно лучше, чем а, дробовик, Слот-бой вступил, в, опять же, в не самую равную для себя перестрелку, потому что, ну, не по таймингам появился соперник. 15 хп у Давидоса. И Соник добирает Дениса, тем самым принося пятый раунд своей команде. Ну и на табло 9-5 последний раунд первой половины, по сути, уже начинается. И начинается он вот прям вот сейчас. По сути, он не сильно на что-то повлияет. Ситуация для группового насилия так или иначе весьма и весьма прискорбная. Для команды New Patriots она замечательная. И сделать ее еще замечательнее ну, не сильно уже поменяет глобальную ситуацию. Точно так же, как и не сильно поменяется ситуация того, что у группового насилия станет еще хуже ситуация. Ну, типа вот такие дела. Здравствуйте, привет от Узбекистана, город Самарканд Тай, Грозный, приветствую тебя и привет самарканцам передавай. От, на TV от меня Эвольверс, и тебе тоже большой привет Слотбой э, застрелил только что Айса, очередное у нас Численное равенство э, На экране, в общем как вы видите Занято достаточно плотно точка А, Денис, природа Почему-то вдруг ожидает Аркады Под свой респаун, я не сильно понимаю Для чего он ее там ждет Была ли хоть раз какая-то информация О том, что там действительно хоть кто-то будет аркадить я думаю, на самом-то деле нет Даже невзирая на то, что групповое насилие По сути Какие-то позиции все-таки иногда поджимают Они не тупо сидят в закрытую Это надо признать Но вот чтобы они так далеко заходили Такого за все 14 раундов Сыгранных еще не было Поэтому странно, почему патриоты решили Что если они сейчас сядут под нулем То к ним обязательно кто-то-то придет ну вот, сейчас приходится за 20 секунд до конца раунда уже действовать самим. Ермак забрал одного из оппонентов. И следом открывается скрип. Выход от Ермака. Минус от Соника. Ха-ха-ха! И жесть! Жесть, дамы и господа. Именно жесть, не жесть. Потому что жесть это что-то другое. Новые патриоты забирают десятый раунд благодаря дабл килу от Дениса Природы. Счет 10-10. Как я, в общем-то, и говорил ранее, ситуацию красивее сделать уже невозможно. Ну, возможно, было бы, конечно, там, допустим, выигрывать и 15-0 первую половину. Но 10-5 абсолютно за глаза достаточный... Э ну, достаточный результат для победы. Маусик, собственно, выходи! Ай, выходи по одному! Боже мой! Пятый! Нет! Эй, су, Маусика срывается. Тру забирает его. Но, опять же, Тру тут, в общем-то, один... В поле не воин Ай-ай-ай Геннадий, приветствую вас Счет на табло 11-5 Роскошнейшие 4 минуса от Маусика Бесподобнейшие, я бы даже сказал На USP отыграно очень жестко И, что самое главное, достаточно качественно Многие, наверное, позавидовали бы такому умению стрельбы И почему я такой акцент на этом делаю? Потому что многие в последнее время начали говорить Что типа паблик, Counter-Strike Это просто вообще не то Нормального соревновательного КСа уже больше нет, а паблики это говнище, простите меня за высказывание. Так вот, нет, посмотрите, как некоторые люди на пабликах играют. Играют они очень-очень жестко и очень-очень зверски. Медик, э, ну все, в общем-то, медика убивают. Тут вот посмотрите, как играет команда New Patriots. Э, коллектив патриоты просто, ну, нет, наверное, места на сопернике, куда еще не было получено удара от команды New Patriots. Там на и по голове прилетало уже, наверное, и по спине, да и вообще куда только можно было. Везде, короче, групповому насилию залетает. К сожалению, теперь-то они вообще в слабой стороне находятся. Если уж они сильную 10-5 проиграли, что можно предположить о предстоящих раундах? Ой-ой-ой-ой-ой. там ворвался в спину, сделал даблкил. Игроки обороны также начинают поджимать позицию на радио. Нет информации про медика, потому что медик просто спрятался. Ну, в такой ситуации я, конечно, не поддерживаю. ой ой ой ой с ножом уже бегут резать. С ножом-то бежать вот резать не надо. Медик так их расстреляет. Ну, в результате, конечно, кессон расчехлив свой э -э дигл. Залепила плеуху оппоненту и 13-5 на табло. Счет, конечно, ну, 8 матч-поинтов. Я не думаю, что будет отыгран. Вот, честно. Положа руку на сердце, я не думаю, что такое можно отыграть. Конкретно в данном матче. 13-5 можно отыграть в атаке. Нужно очень сильно, конечно, запотеть, но в теории это возможно. Вопрос, как это применимо к данным командам. Потому что, ну, очередной экономический, в общем-то, вынужденный. Даже я бы скорее сказал, форсбай от группового насилия. Но какой смысл в этом форс форсбайе? Вот, собственно, вопрос, который я... Хотел бы перезадать. Ой-ой-ой, Дениска, молодец. Ну, Дениск, собственно, пытается помочь команде групповое насилие взять хоть какие-то раунды. И со своим могучим клеевым пистолетом, как называют его зрители в моем чате, просто выбегает уничтожать. Соперников, правда, минус сделать не удается. А вот слот бой решил сменить Дигл на скаут. Ну и, в общем-то, ситуация непринципиальная. Он что с одного девайса вешает, как что-то, что с другого. Немножко полагивает. Правда, не совсем... Уволены! Просто уволены, дамы и господа. Ну, просто уволены. Что еще сказать? Немножко какие-то полагивания сейчас начали появляться. Я думаю, вы заметили, как чуть-чуть фризили игроки атаки и игроки обороны. Но... Вы сами знаете, что фасткап, это, собственно говоря, фасткап, и в последнее время проблемы с соединением э, с серверами у игроков случаются все чаще и чаще. Тем временем на табло уже 14-й раунд у коллектива New Patriots Group. Э, групп... групп, Точнее, групп насилие. Именно так они подписались. Странно и забавно, не Group, а Group. Ну, по сути. Ну, ничего это не меняет, они же насилие написали по-русски Поэтому и групп, групповое насилие а, Два минуса от обороны Ну, короче, тут как-то, я не знаю Мои полномочия заканчиваются Как, в общем-то, настолько же быстро Насколько заканчивается количество живых игроков В составе группового насилия Тру 8 хп, Соник 59 хп Оба находятся на улице Там, ой, Хисонище Хисонище с прострела уволил Тру, Соника 31% здоровья Ну, попытка каких-то обоев... Ой, 3 хп как не вовремя закончились патроны у того, кто сейчас простреливал Если это был кессон, а скорее всего это был Кисон, В общем, жаль, жаль, что Кисону не удалось сделать очередной фраг 15-5 Два минуса с прострела, это было бы еще жестче, чем один Ну уж, собственно, ой-ой-ой, сейчас что будет Ой-ой-ой, сейчас что будет Ермак Зорот, Минус Дениса, ну вот, в общем-то, наказали Дениску Он у нас большой любитель по тимкилить Поэтому Дениску отправили на скамейку запасных Сиди и жди ну а между прочим, как вы могли заметить, теперь помимо скаута у слот боя, появляется АВП у Ермака. Но в этом раунде, наконец-таки, групповое насилие разменивается в плюс для себя. Хотя бы даже потому, что, собственно говоря, был тимкил килл коллектива New Patriots. Ну и на один килл действительно опережают групповое насилие своих соперников. Ермак тем временем пытается застрелить стену, а Маусик... Постепенно сокращает разрыв живых игроков между командами. Ну а по Ермаку-то теперь есть информация. В результате гибели э, Маусика Ермак остался, по сути, э, в незащищенной позиции. Ну и бомба, в общем-то, на руках Соника. Сейчас она будет установлена на точку «А». Но Ермак в охоте за красивым фрагом. Давайте слетаем, посмотрим, по какой траектории простреливается. Простреливается практически по удачной траектории, буквально, наверное, ну метр может быть в сторону и игрок атаки, скорее всего, погибал бы. Но не повезло чуть-чуть Ермаку. Такой тоже бывает. Десант от Ермака. Ермак просто пытается. Смотри, какая. Смотри, что делает. Но тут, конечно, более интересна позиция Давидоса А что, если соперник бы уже сидел и дефл бы? Вот что у меня вопрос То там как-то все Да, конечно, был игрок в мэйне Это Соник, вероятнее всего Кавер точки А В первую очередь непосредственно находился на его плечах Но нужен ли такой риск, когда, в общем-то, вы проигрываете 15-5 Мне кажется, стоит играть, ну, вот прям железно наверняка 15-6. Раунд не начинается с тимкила у новых патриотов. И это радует. Я все-таки не поддерживаю такой движ. Я понимаю, что ребятам весело и у ребят э, прикольчик. Но... Ну, типа, вы сами все, в общем-то, видите, да? Такие прикольчики позволяют командам забирать раунды. Вражеским командам, да? Которые в данный момент должны были бы отдавать раунд за раундом. Но они каким-то причинам их забирают. Маусик. Даблкил на эмочке. Третий минус сделать не удается. Соперник успевает унести ноги. Слотбой. Просто фулл контроль улицы. Накидывается еще флешечка. Погибает, кстати, слотбой Но минус дает с девятки Ермак. И по Сонику теперь есть информация. За ним, собственно, выезжает Маусик. И при этом с девятки его пытается еще и застрелить игрок э -э обороны. Ну, что, все потерялся в прицеле. Загнанный в угол зверь. Соник 23 хп. Оп. Здравствуйте. Ну, минус Ермак. А Маусик-то, посмотри, хитрого уже в сайде находится. А Соник и не знает. А Соник-то и не знает, ну тут что сейчас? Парашют. Парашют, Парашют не раскрылся. Елки-палки. Еще что ж ты делаешь, Соник? Это же не паблик, тут нет парашютов. О мой бог. О мой бог, вот эта точка в матче. Ну, я не мог даже придумать более жесткой ситуации... А Ай, оборона просто сидит и смотрит в пол, что называется, да? Это же нужно было сделать и Сонику. Он просто опустил бы голову, увидел сидящего бы в сайде соперника, убил бы его, выиграл бы седьмой раунд для своей команды. Вместо этого, к сожалению, у него немножечко а, не раскрылся парашют, и он просто а, упал на землю и разбился. Печальная ситуация, конечно.